друзья всем привет сегодня покажу вам как можно сделать полезную самоделку из остатков полипропиленовой 25 трубы и куска доски самоделка подойдет как для гаража так и для мастерской для начала сделаем разметку на доске а далее все попилим по этой разметке ну, в общем тут комментировать особо нечего смотрите видео до конца там все просто и быстро приятного просмотра ну а я буду продолжать Получилась вот такая полочка для сверл или бит. Каждый может сделать, для чего ему нужно. Делается элементарно, выглядит неплохо, функционал отрабатывает на все 100%. По деньгам обошлась в 0 рублей. Так как у меня, да и думаю почти у всех, по-любому где-то завалялся кусок полипропиленовой трубы, кусок доски и несколько пробок от пластиковых бутылок. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка. Также пишите свои мысли и идеи, что можно еще сделать из пластиковых труб.